Итак, самый, наверное, большой. Это прям, прям у вас будет домашняя процедура, полноценная, вот прям час для себя, сам себе косметолог. Что сюда входит и как эта процедура будет делаться? То есть вы берете, очищаете лицо тем очищающим средством, которое есть. Дальше берете предпилинговый лосьон, смачиваете ватный диск и протираете лицо. Не смываем, наносим микрошлифовку, все очень стандартно, это вот продукт, как вы знаете, микрошлифовку нанесли 5-7 минут, подождали и влажными руками сделали массаж с акцентом на те зоны, которые вам нужно обновить, смыли, дальше наносим сыворотку, впитываем ее интенсивно, и вообще это набор на омоложение, питание, восстановление кожи, ну в первую очередь на омоложение. Питали небольшое количество такими похлопывающими движениями, и дальше вы начинаете делать массаж по лимфодренажному гелю. геля нужно немножко, если он у вас подсыхает, естественно, гель подсыхает, берете мисочку с горячей водой, смачивайте пальцы и продолжаете делать массаж стандартный классический массаж Вам много раз показывала могу продублировать если надо ну то есть тут все понятно от середины лица к ушам такими как бы продавливающими массажными движениями дальше можно смыть можно не смывать я предпочитаю смыть гель и нанести вот эту вот маску, это питатель, это вообще бьюти маска на самом деле, у этой компании, это израильская компания Омнакабин, очень классная маска, которая будет и питать, и восстанавливать, ну как бы бьюти уже понятно, вам этого набора хватит на очень большое количество процедур, Прям реально очень большое. Я думаю, что процедуру 30 вы точно сделаете. Цена набора, если, в принципе, рассматривать все продукты по отдельности, то она будет 17 200, но мы даем вам прекрасную скидку и прекрасную возможность ухаживать дома за кожей с, ну, более дешево, более, скажем так, комфортно по цене. Значит, набор стоит 13 700, он прям вот классный.